Ну no, всем welcome, это снова я. На этот раз мы находимся на Икибукура, записываем видео местного праздника. танцевальный конкурс. Здесь находится э, много очень групп из разных городов приехали и все, все, в общем, хотят выступить. Вот из Канагавы. огромный флаг там сзади это метра два на три достаточно красиво выступили, молодцы. О флаг какой огромный. Я говорил метра два на 3 может три на 4 даже, не знаю. Йокска. Это там где пляжи хорошие, вот в национальных каких-то костюмах там интересных они находятся недалеко от Канагавы, ну то есть в Канагаве, там недалеко от э, Кавасаки, -сука, это порт, там находится большой грузовой, также военная база американская, тут именно стар... старинные танк провинция. раньше люди вот устраивали такие фестивали, вот встали, конечно, не видно ничего. Пойду я вперед подойду. Снимаю немного. Там обязательно флаг у них должен быть техник. Я надеюсь, Ютуб не банит за эту музыку. Порайдем, порайдем. На слайде, нахит. Скоро, скоро, скоро! там толпа уже Зашибет, блин, елки-палки, так, в упор практически подбегает, Ох, кто-то уронил эту трещевку Интересно, да. Сейчас другая будет выступать. Сейчас посмотрим, как выступит. По идее, должно нормальное выступление быть. Я, конечно, не в курсе, какая из групп лучше, потому что я сам смотрю первый раз данное выступление. Но я вам скажу, что интересно достаточно, необычно. Что-то похоже на исторические танцы которые раньше были в японии во времена может быть Эду или других либо же это импровизация либо это какой-либо э, скажем так уже э, самодеятельность именно в институтах которые проходят там учатся танцев именно вот в таком стиле где выступают э, в группе и двигаются по улице как бы боево... ну как сказать? Это, можно сказать, как фестиваль, как, как она называется, то есть... В, этом... в Бразилии есть, значит, парад у них, но в Японии в Японии таких парадов особо не проводят, чтобы танцевали ходили. Но есть вот такие вот праздники, где танцуют именно. Он устраивается раз в год, кстати. Так что это редкое событие. Те, кто знает, те приходят. Те, кто нет, не приходят. Вот так интересно посмотреть будет. Это прям гейши там какие-то. Еще двое стоят. А нападайте поближе, что там? как в центр. Да, там тоже огромный флаг у них. Идет толпы. Ну, сзади с флагами, конечно, там ходят. Тяжелый флаг. Так, наверное пока ста... Можно спокойно сейчас отдохнуть, погулять, и там потом продолжим.